Всем привет, с вами Дакам, и сегодня я научу вас играть за минера в игре Dota 2. Открываем Steam на Dota 2, жмем правой кнопкой мыши и кликаем на свойства. Жмем локальные файлы, пора смотреть локальные файлы. Открываем папку Dota, открываем папку Dota. Все, сворачиваем ненужное, открываем наши архивчики. Если что, архивчики будут в описании под видео, не переживайте. Вот. Перетаскиваем эти папки в наше открытое окно с заменой. Заменить файлы. Со скриптами делаем то же самое. Закрываем. Открываем наши Dota 2 свойства, жмем общий, установить параметры запуска. И пишем вот такую вот фигнюшку. Это тоже будет в описании под видео, и так что вам не придется списывать с монитора. Закрыть, закрыть. Dota 2. Жмем играть. И я сейчас вам покажу его. Минера. Сейчас я вам покажу на ботах. Но чтобы можно было и поиграть за минера, создаем локальное лобби. Так как минер еще не вышел официально, так что можно с ним поиграть только с ботами. Будьте внимательны, нужно обязательно создать локальное лобби. Жмем создать, занимаем место и начать игру. И как видим у нас появился минер в самом конце выбора листа персонажа вот он но еще появилась кроме Миньора еще два дополнительных персонажа оракл и андерлорд а у андерлорда э, как называется не все скиллы работают ульта не работает и у него даже нет прорисовки удара у оракла не знаю я им не пробовал но вот минер выбираем Миньора и начинаем за него бой как видим, у него есть все. Вот он двигается, маленькая скорость движения. Вот первый скилл, все работает. Вот у мины этой 100 хп. Рекомендуемых, конечно, нет, потому что, как я говорил, он официально не вышел. И так что сами покупаем ему предметы. Ну, в общем, вот все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!